Здравствуйте, меня зовут Денис Барковский. Сегодня я хочу вам представить мое любимое кресло. Я о нем уже рассказывал. Это кресло Soft, от слова мягкое. Так что особенного в нем? В нем особенное то, что мы сделали первое на Украине кресло с массажным механизмом. Я хочу напомнить, что все-таки в этом кресле прекрасного. И почему я его настоятельно рекомендую покупать для дома. И вы от этого будете получать безумно удовольствие. Это его опивка, это высококачественная микрофибра, которая прошла тест Мартиндейла. Мартин По сути дела, если вы будете садиться, там, считали примерно до 10 раз в день в это кресло, то оно вам прослужит больше 10 лет. Теперь мы обратим внимание непосредственно на это кресло, на его массажный механизм и попытаемся вам эти эмоции передать. Это сложно. Потому что режимов достаточно большое количество, они все друг друга пересекаются. Очень интересно. Поехали! Куда мы установили так называемые массажные Мы их установили в область шеи, в грудную область, в поясничную область, в тазовую область и в область бедра. У данного кресла есть путь, который осуществляет настройки режимов массажа. Я включил кнопку включения пульта. Мы услышали легкий звук вибрации. Массаж включился. Итак, я уже говорил об интенсивности. Есть интенсивность минимальная, средняя и максимальная. Вот кнопкой. Вы сейчас увидите меняющиеся режимы. High высокий. Лоу минимальный, мидл средний. Дальше. Регулировка и активация режимов зон массажа. Вы увидели. Включился головной шейный отдел. Спина. Шейный отдел я выключил. Горит и работает Спина. Спину отключил, тазовое отдел работает. Вот эта кнопка, вот я ее включаю. Бедро. Видите, как заработал. Так, давайте поговорим подробнее о том, как работают эти режимы массажа. Режим массажа скраб. Это постоянная асинхронная вибрация каждого битка, которая создается для резонанса. Мы посчитали, что режим массажа скраб имитирует лечебный прием массажа гуаша но без каких-то негативных последствий для вашего организма. Режим массажа кмит. Мои наблюдения по данному режиму это режим разминки включает поочередную работу пар битков и создает нужный тембр вибрации для максимального релакса после напряженного рабочего дня Режим массажа компресс разночастотная вибрация битков, совмещающая в себе разные такты Три быстрых вибрации и одна длинная. Компресс режим для активного плотного массажа всех частей тела. Синонимом этого массажа, массажного режима интенсивный сдавливающий. Режим массажа к ног. Асинхронная затяжная вибрация битков, расположенных в спинке кресла и в сидении. Битки спинки вибрируют синхронно, после чего плавно вибрация переходит к биткам в сидении. Режим ТАП. Поочередная Затяжная вибрация битков, которая поочередно воздействует на плечевой, поясничный и нижние отделы тела. Этот тип массажа можно назвать антистрессовым, расслабляющим. Режим массажа РОЛ. Волновая поочередная вибрация, идущая по нарастающей от самого низа до верхнего плечевого пояса. Данное кресло поставляется в стандартной комплектации с блоком питания от розетки. Но если вы не хотите заморачиваться с проводами, подключающимися к розетке, мы данное кресло комплектуем аккумулятором. Мы его испытывали два дня непрерывной работы от данного аккумулятора. У кресла с есть замечательный кармашек. В этот кармашек аккуратненько складывается данный аккумулятор и все провода.